Боа тарда, тодушко, Меня зовут Дарья Шиляева, и я продолжаю изучать португальский. И сегодня я предлагаю вам разобрать еще одну конструкцию глагольную в португальском языке. Она чем-то мне лично напоминает и, наверное, является эквивалентом английского Present Continuous, то есть, она отображает действие в настоящий момент. То есть, ее мы будем использовать, когда мы будем описывать именно то, что мы делаем в момент разговора. Итак, поехали! Сама по себе конструкция выглядит следующим образом. Это глагол «эштар», обозначающий пребывание в настоящее время в каком-то месте, ну, в данном контексте, в каком-то действии. Частичка «а» и глагол. В этом примере у нас а что-то делать в данный момент. Итак, давайте же будем разбираться, как вся эта конструкция у нас работает. На самом деле все очень просто, и изменяться у нас будет только глагол «штар». О том, как он изменяется, можно посмотреть по ссылочке в описании. Но, тем не менее, давайте посмотрим, как же мы будем использовать эту конструкцию в нашей речи. «Эу» — «я». Я на данный момент снимаю. Именно сейчас, в этот промежуток времени. Ты смотришь. Фраза «штар, авер» также используется очень часто в разговорной речи, когда мы что-то говорим, что-то объясняем, и мы хотим убедиться, понимает ли нас достаточно хорошо наш собеседник. Мы что-то говорим, говорим и переспрашиваем «штар, авер?». То есть «понимаешь». Ты представляешь, о чем я сейчас говорю? Следующий пример. Что а Он, она или э, с местоимением восе также используется в, именно в этой форме глагол «штар». обозначает спорить, э, выяснять какие-то, разъяснять какие-то разногласия. Что афалар? Мы сейчас в этот момент времени разговариваем, с кем-то общаемся. И Что уаприндер? они э, в данный момент что-то изучают. Итак, вот так вот функционирует конструкция временная считай афезель, которая обозначает действие в, э, в настоящий момент. Ее мы можем использовать как с действиями, которые мы именно в этот момент что-то мы делаем в момент речи. Также мы будем ее использовать в принципе как и в английском present continuous когда мы хотим показать то, что действие еще не закончено. Оно может, быть, оно может происходить не конкретно в этот момент, оно может быть достаточно длительным, но мы знаем, что оно когда-то закончится в какой-то момент и будет происходить. То есть оно не перманентное, оно временное. То есть, например, что и Я на данный момент живу в Португалии. Я сейчас конкретно здесь нахожусь, и еще какое-то время я буду здесь находиться, но потом, по окончанию, по окончанию какого-то определенного времени, это действие закончится. Так как оно не закончено еще, мы используем именно эту конструкцию. штар На этом у меня все. До новых встреч, до следующего урока. Подписывайтесь, ставьте лайки, если вам понравился этот урок. И até prossimo! Чао-чао!